Ну что, я вас приветствую. И знаете, я сначала хотела этот ролик сделать по терроритму, но потом я увидела такую прекрасную тубершу как Лаванда. И, соответственно, вы подумаете, что я к ней прицепился. Она просто играла в пони... пони... Забыла вообще, как игра называется. И, в общем... Я тоже решил поэтому заснять видос. Присаживайтесь поудобнее. А я начинаю. Ну как бы логично, что первым мы ознакомством с игрой это хождение по карте. Я рассматривал вообще, что тут есть. Есть ли тут какие-то рынки? А посмотрев один видос лаванды, я понял, что тут рынки какие-то есть. Я старался что-то найти прикольное. И, в общем, забегаю, значит, в ресторан, или как это у них там называется. И... Значит, подхожу к соке, смотрю, там что-то делаю и решаю чисто по приколу написать гей Я лишь подумала, это будет какая-то реакция. И то, что кто-то скажет такое-то, что фу, ты но. Ну а что потом произошло? Ну, смотрите. Да, и вот так вот мы с ним расстались, с парнем, которого я даже не знаю. Я, мне, мне сложно это признавать, но я не должна останавливаться на достигнутую, надо идти дальше. Ну а дальше я ходил, бродил и в основном сказал, что еще можно поделать. А потом я познакомился с одной поняшкой, не знаю, как назвать эту, в общем... С одним человеком, скорее всего, с девочкой, с которой я потом болтал очень большое время. Но через очень долгое время мы с моей подругой пошли посмотреть, а что тут еще можно поделать. Нет, ну все было бы нормально, но если не вот это, что это, блин? И, кстати, соответственно... Поскольку я не мог найти снова свою подругу, и из сети, сети она даже ушла, и я пошел искать приключения на свою голову. Спойлер, так я их и не нашел. И я уже заканчиваю видос, потому что, в принципе, ничего я сделать тут не могу. Но, что бы я сказал, честно, игра мне понравилась. Тут можно пообщаться с много людьми и.. Даже сразу же это это, знаете. Все равно мне реально понравилось. И она очень ламповая, и я не успел ни с кем так прям по шостку поссориться. С вами был Кошак и всем пока!